Здорово, это Шамшурин, и это видео тебе обязательно нужно посмотреть от начала и до конца. В нем очень важная информация. Так уж получилось, что в этом году у нас у всех не совсем обычное настроение. Но жизнь никто не отменял. И каждый мужчина сам кузнец своего счастья, и каждый человек сам себе создает это новогоднее настроение. Что касается меня, то я с радостью тебе помогу наполнить новый год эмоциями, встретить его как минимум не в одиночестве, в окружении красивых женщин или одной единственной, самой лучшей девушки. А это самое главное в этот семейный новогодний праздник. Итак, я приглашаю тебя на новогодний тренинг практика с 17 по 20 декабря в Москве. Это будет праздничный, ежегодный и, как обычно, не совсем обычный суперский тренинг, которого многие люди ждали целый год. Что будет происходить? Четыре дня Полностью. То есть ты приезжаешь э, в четверг к 12 часам, дальше у нас идет вводная часть, и дальше мы идем в поля. Пятница, суббота и воскресенье с утра до вечера. Два часа утренних разборов, на которых помимо общей информации каждый будет получать персональные рекомендации от меня лично. Потом ты идешь в поля, где мы тебя всячески поддержим. А Это как раз то, зачем люди приезжают с разных городов и стран, потому что где-то им не хватает чуть-чуть, чтобы им помогли. Находились рядом, и э, за эти поля ты убедишься в том, что общение с женщинами намного более легкое и комфортное, чем ты его себе представлял. Ты сам удивишься тому, что ты можешь такое. Вечером мы возвращаемся, еще два часа разбора. То есть каждого человека мы разбираем персонально. Итак, до воскресенья вечера. Что еще не совсем обычного? Я полностью весь тренинг буду находиться с тобой в полях. Эта группа маленькая, карантинная, всего 15 человек, соответственно, еще больше частной персональной обратной связи, которую получит каждый участник. Далее, мы сделали еще одну штуку, мы пригласили женщин-саппортов, такого не было еще никогда. То есть помимо нас, меня, моих тренеров, моих саппортов, нашей команды, тебя в полях будут поддерживать девушки, ты не ослышался. Они будут тебе всячески помогать, советовать давать обратную связь и поддерживать тебя, то есть это то, что ты должен получать от женщин. Они же на женском мастер-классе ЖМК будут отвечать на твои самые откровенные вопросы в зале уже после практики. Плюс ко всему, каждый участник получит от меня еще три важнейших подарка. Первое – это видеокурс в записи про отношения. Это 14 часов информации о том, как сделать так, чтобы женщина в отношениях тебя уважала. Это два диска по свиданиям. Свидание – уровень Бог и твое идеальное свидание. Свидание – уровень Бог, я с красивой девушкой в прямом эфире, в течение 6 часов провожу свидание, она дает обратную связь, свои рекомендации, полноценно участвует в тренинге. И еще один видеокурс, это о том, как знакомиться в Тиндере на сайтах знакомств, то есть все о том, как получать лучших женщин из сайтов знакомств. Вот такая вот история. Теперь немножечко к цифрам. За этот год... Мы трансформировали жизни более 320 мужчин, которые приехали к нам на практику за все эти месяцы, несмотря на то, что была пандемия или какие-то еще проблемы. Половина из этих мужчин уже нашли своих самых лучших женщин, и сейчас им уже есть с кем праздновать этот праздник. Другая половина активно ходит на свидания, выбирает свидание у них с продолжением и с какими-то результатами, и они делают то, что хотят с этими девушками». И еще самая важная цифра. Мы подсчитали, что суммарно все эти люди за весь этот год сделали более 36 тысяч живых знакомств с девушками. А теперь момент. Спроси себя, сколько раз ты подошел и познакомился с девушками за этот год. Новый год это не только время анализировать то, что было за этот период времени и строить какие-то планы на следующий год. Это еще и время задавать себе неудобные вопросы. А устраивает ли меня личная жизнь или нет? И сейчас самое время вспомнить один принцип, которого я придерживаюсь всю свою жизнь. Делаем одно и то же, получаем одно и то же. Или не делаем ничего нового, соответственно, не получаем никаких новых результатов. Итак, я приглашаю тебя на новогоднюю праздничную практику в Москве с 17 по 20 декабря, где я лично тебе буду помогать налаживать твою личную жизнь. Ссылка для регистрации под этим видео. Увидимся! В декабре на новогодней практике. Пока.